здравствуйте вы на канале делаем сами делаем лучше сегодня буду заниматься замена моторного масла на автомобиле fiat подобно этой замене можно производить замену и на любых автомобилях меня ямы никакой нету никакого другого приспособления нету чтобы снизу можно было залезть поэтому будем делать так как здесь показано берем подъемник обыкновенный двухтонный и поднимаем сперва переднюю одну сторону, потом и вторую аналогично. Не забываем подкладывать опоры. Опоры я беру жесткие. Это чурочки, дубовые или другие чурочки. И аналогично приступаю также к другой стороне. Поднимаем. Но с этой стороны мы домкрат не будем освобождать. Он так и останется. Чуть-чуть ослабим его. И так его оставляем. Под низ делаем подкладку, чтобы удобно нам было лежать. Снимаем защиту днища. Вот так сняли мы эту защиту. Берем посуду, куда будет масло стекать. И откручиваем пробку поддона. И сразу подставляем посуду, куда будет сливаться масло. Вот масло бежит и будем ждать, пока оно все стечет. Под таким уклоном оно хорошо и быстро стекает. До этого необходимо чуть-чуть прогреть двигатель, чтобы он был теплый. Вот завершается стекать масло. Теперь пробку завернем на прежнее место и будем откручивать масляный фильтр. Масляный фильтр, конечно, на фиате неудобно расположен, но к нему приспособился с трудом, но откручивается. Берем вот такую цепную ленту, но лучше брать с полоски. С полоски у меня ранее была, куда-то затерялась. Взял такую цепную. Цепная похуже, но откручивается. Ее также вот откручиваем тоже, ставим емкость, куда будет сливаться это масло, и сливаем это масло. Аналогично, как откручивали масляный фильтр, так же самое его будем ставить. Только не забываем, прежде чем его поставить, смазать резинную прокладку маслом. Тем же самым отработанным маслом можно. Закрутили, потом будем заливать сверху уже свежее моторное масло. Снимаем сверху крышку и заливаем через воронку маслом. Масло заливаем, уже мы знаем, сколько это по уровню надо, и поэтому заливаем до определенного уровня. Берем шуп и проверяем по щупу уровень масла. Если достаточно этот уровень масла, то на этом я оставляем. Все, замена масла на автомобиле Фиат произведена. С вами был канал Делаем Сами, Делаем Лучше. Кто же желает быть в курсе всех моих событий, то подписываемся на мой канал. Всего доброго! До свидания.